Всем привет! Меня зовут Золотовский Вячеслав и это мой видеоотзыв о ретрите, который прошел в Эквадоре. Я приехал сюда 11 числа, пробыл здесь уже ну, больше 8 дней. Очень понравился ретрит, все церемонии, которые проходили, организация вообще на высшем уровне. Никто не голодный, все довольные, все классно. Пережили очень, очень классные, очень яркие эмоции. Много чего произошло о сознании, много чего рассказали. И самое главное для меня было, это то, что я всю свою жизнь сам себе дрючил мозг. Поэтому всем говорю, чтобы вы этого не делали, иначе ваша жизнь пройдет мимо. Огромная благодарность Павлу Дмитриеву за то, что он все это сделал, за то, что провел. Никто ничего не пострадал. В общем, все было супер, мега. Поэтому... Всем рекомендую, кто хочет перейти на другой уровень, или изменить жизнь, или запустить жизнь, обязательно посетить этот ретрит. Всем успехов, всем всего хорошего, приезжайте и до свидания.